Добрый день, уважаемые друзья! Почему друзья? Потому что так или иначе в своей жизни нам всем приходится сталкиваться с людьми в белых халатах. Меня зовут Быков Владимир. Мне 60 лет. Я являюсь э -э сотрудником Министерства социального развития. Хочу рассказать свою историю. Для кого-то она покажется банальной. Но если вы хотите знать правду, то, как говорят в Одессе, это она. Впервые я переступил порог кабинета стоматолога в 1965 году. Это был плановый медицинский осмотр перед первым классом школы. И можете представить, что мне пришлось испытать. Пожилой врач почему-то решил... Запломбировать молочный зуб, хотя логичнее было бы, наверное, его удалить, но в период э -э, ремонта, скажем так, этого молочного зуба, э -э, бор, бор машины э -э, у врача сорвался и значительно повредил нижнюю десну. После этого начался сильный абсцесс, который повлек за собой несколько хирургических операций, и поэтому, я думаю, многие меня поймут, что врач-стоматолог с тех пор для меня это ужас. Сколько врачей пришлось в свою бытность мне посетить, ну, наверное, пальцев рук и ног не хватит. И нигде я не мог найти того врача, который бы, ну, скажем так, расположил себя, расположил к себе и сделал бы все необходимое для того, чтобы ну, локализовать зубную боль, восстановить зуб, скажем так, навести порядок. И вот к 60 годам я пришел к тому, что э, те зубы, которые были даны природой, уже пришли в такое состояние, что не могли выполнять свою неэстетическую, нежевательную функцию. И долго думал, что мне делать дальше. Промониторил практически весь интернет. И тут случайно встретил своего хорошего знакомого, заслуженного артиста России Алексея Огурцова, который похвастался, что он также по рекомендации друзей пришел в клинику, институт базальной имплантации, и где ему буквально в кратчайшие сроки ну, совершили с ним чудо. И когда он улыбнулся, и я сравнил, Ту улыбку, которая была ранее и которая после посещения института, конечно, это небо и земля. Человек преобразился кардинально. Поэтому, не раздумывая ни минуты и учитывая, как я уже сказал, что ну практически опустил руки, я приехал в институт базальной имплантации к Шмойлову Андрею Евгеньевичу. И не поверите, это первый случай за мои 60 лет, когда я пришел в кабинет врача-стоматолога и после первого осмотра я встал из кресла, у меня была абсолютно сухая рубашка и был нормальный пульс. И я понял, что это мой врач, это моя клиника, где я, не сомневаясь, готов э, пройти все необходимые процедуры. И жизнь это подтвердила. На самом деле золотые руки врачей, а еще раз повторюсь, это Андрей Евгеньевич и врач Виктория Сергеевна, ну, как говорят спортсмены, вернули меня к жизни, дали второе дыхание. Теперь я могу улыбаться, я могу выступать с трибуны и самое главное, я могу есть любую пищу. Огромное спасибо и низкий поклон врачам Института базальной имплантации. Дорогие друзья, всем рекомендую, приходите, поверьте, не пожалеете.